Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов. приветствую вас на своем канале за с Diamond Profit Center. Diamond Profit это замечательный развивающийся и перспективный сервис. На своем канале я буду выкладывать проверенную информацию, проверенную на себе, практически полезную информацию. Смотрите ролики, если вам интересно чем я зарабатываю в интернете если вам интересен этот сервис пожалуйста присоединяйтесь к моей партнерской команде где в этом проекте ссылка находится в описании каждого ролика на этом канале задавайте вопросы в скайпе если интересуетесь ютубом а конечно на канале будет очень полезная практическая информация по ютубу присоединяйтесь пожалуйста к мероприятию вконтакте который называется youtube мастер Каждый четверг я провожу вебинары, бесплатные вебинары, посвященные Ютубу. Друзья, большое спасибо. Подписывайтесь на канал, жмите на кнопочку подписаться, жмите лайки, пишите вопросы в комментариях под данным видео. И жду вас на своих вебинарах и на своем канале. Спасибо, до свидания.